В данном примере мы используем полимерную плиту для пробития отверстий пробойниками в коже. А сейчас мы используем отсекатель. Этой плитой я пользуюсь уже около года. Как видите, вид у нее еще вполне нормальный.